Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гусев. Сейчас я работаю в офисе наблюдателей Санкт-Петербурга. Это открытое пространство по адресу улицы Достоевского, дом 34. Был отправлен пресс-релиз о работе офиса наблюдателей. И этот пресс-релиз был отправлен в том числе и на адрес газеты, которая называется «Петербургский дневник», это ежедневное издание правительства Санкт-Петербурга. Ну, так, во всяком случае, написано у них на сайте. На этом сайте был размещен пресс-релиз, однако были заменены э, способы связи с наблюдателями Петербурга, и вместо э, координат общественной организации наблюдателей Петербурга были поставлены координаты для связи с автономной некоммерческой организацией, которая имеет точно такое же название – «Наблюдатели Петербурга». Ну и, соответственно, получается, что читатели газеты были введены в заблуждение. Сейчас мы проводим небольшой эксперимент. Звоним товарищам из ОНО наблюдателей Санкт-Петербурга, чьи координаты указаны на сайте газеты и соответственно общаемся с ними на предмет как проходят выборы так секундочку так так так так так так так так так, так. Плюс 7 шесть пять семь пять семь 2 один один три добрый день это наблюдатели петербурга Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гусев, я свободный журналист, и мне хотелось бы с вами пообщаться по поводу того, как проводится контроль за выборами, и какая вообще предвыборная ситуация. Вот, не могли бы вы ответить на несколько моих вопросов? Я вас <сёква> сейчас я сейчас направляю. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гусев, я свободный журналист. Скажите, пожалуйста, а с кем я общаюсь? Я тоже журналист. Не директор, но А имя у вас есть? Алексей Захарков. А Алексей Захаходов. Хорошо, скажите, пожалуйста, а сколько сейчас наблюдателей осуществляют наблюдение за выборами от вашей организации? Они только в Ломоносовском районе или еще где-то? <танкрылся> То есть общее количество, скажем так, человек вы не знаете. Вот. Нам бы просто хотелось понимать степень общественного контроля, которая осуществляется в наблюдении за выборами, потому что сейчас очень много, скажем так, слухов, слухов о фальсификациях, и нам бы просто хотелось убедиться, что общественный контроль достаточно силен. 114 человек. А скажите, пожалуйста, много ли жалоб поступило на выборы? Ну, на какие-то нарушения? Ну, общее количество. Вбросы были какие-нибудь? Удаление с участков наблюдателей, удаление с участков. <существующие> угу. Это где? На каком участке? <существующие> я понял. Вот, у меня к вам еще такой вопрос. Дело в том, что с утра была размещена информация о наблюдателях Петербурга на сайте газеты «Петербургский дневник». Это ежедневное издание правительства Санкт-Петербурга. Дело в том, что текст пресс-релиза был отправлен организацией, которая называется «Общественная организация наблюдателей Петербурга». А координаты почему-то даны ваши. Вы бы не могли прокомментировать эту ситуацию? Но вы можете объяснить почему. Вы можете объяснить, почему э, телефон, э, скажем так, пресс релиз общественной организации, а указаны ваши телефоны? А там видимо просто объединили Ну, это, это не совсем так. Дело в том, что координаты были именно заменены. То есть э, телефоны для связи. То, то, то есть вы не знаете, почему произошла такая подмена. А, спа... подмена. К, э -э ну, я вижу информацию только об одном. Я вас понял. Спасибо вам большое. Извините за беспокойство. Приятного наблюдения. Спасибо вам, Спасибо. Ну вот так вот и работают у нас наблюдатели от Оно Петербурга. У них там.. Я не знаю, там, 130 человек, кто эти люди, я их никогда не видел. Но, во всяком случае, вот такая интересная ситуация на выборах сложилась. Мы немножко решили продлить наше расследование и немножко пояснить нашим зрителям, что, собственно говоря, происходит. Зайди, пожалуйста, покажи экран компьютера. Значит, это официальный сайт Петербургского дневника в открытом пространстве на улице Достоевского, дом 34, это то место, где мы сейчас находимся, и телефоны горячих линий, которые относятся к ОНО наблюдателей Петербурга. Хотя вот этот пресс-релиз, это пресс-релиз именно общественной организации наблюдателей Санкт-Петербурга. Сейчас мы попробуем провести еще одну небольшую, так сказать, один, еще, еще не один, один небольшой элемент расследования, и мы попробуем напроситься в офис к наблюдателям Санкт-Петербурга по адресу Достоевская, 34. Так, что-то не идет. Сейчас, секундочку. Извините. Это новый телефон. Мы им еще не умеем пользоваться. Алло. День добрый, это наблюдатели Петербурга. Да, все верно. Снова вас Дмитрий Гусев беспокоит. Я могу поговорить с Алексеем Захарцевым. Алексей, еще раз здравствуйте. Снова Дмитрий Гусев вас беспокоит. Я все-таки вот хочу разобраться с этой ситуацией, с публикацией на страницах Петербургского дневника. Я бы мог подъехать к вам в офис и посмотреть, собственно говоря, как проводится вообще вот процесс сбора информации о наблюдениях. Ну, у нас еще есть. Я достаточно быстро по городу перемещаюсь. Мне просто хочется понять, где находится именно ваш офис, потому что где находится офис ОО наблюдателей Петербурга, я уже знаю. Мне хочется понять, где находитесь вы. Ну как зачем? Если вы общественная организация, которая осуществляет контроль за выборами, собственно говоря, люди должны знать не только ваши телефоны, но и ваши адреса. То есть, вам есть что скрывать от избирателей? Я правильно понимаю? Ну, нам нечего скрывать. Ну, просто зачем? Ну, ну, ну, как зачем? Вот я журналист, я хочу разобраться в ситуации недостоверной публикации на сайте, офици... подчеркиваю, на официальном сайте газеты, которая представляет правительство города. Это очень серьезный вопрос. И тут выясняется, что здесь ваши телефоны, но не ваш адрес. Я хочу знать адрес, по которому находитесь вы. Я обращаюсь к вам. Здесь ваши телефоны для связи. А, а, а Хорошо, я вас вы понял. На меня позвонили, я на ваши ответил, ответил. Нет, вы не ответили на самый главный вопрос, где находится ваш офис. Я ответил на все ваши вопросы, дорогой мой. Тогда всего хорошего, дорогой мой Алексей. Ну вот, как видите, у нас наблюдатели от оно наблюдатели Петербурга скрывают от избирателей и от журналистов адрес своего офиса. Наверное, им есть что скрывать. Mm -hmm. Ну и мы пытаемся окончательно разобраться в ситуации с публикацией на сайте газета «Петербургский дневник». И для этого звоним в редакцию газеты по телефону 386 Тридцать три, пятнадцать. К сожалению, никого нет. Журналисту видно, уже сделали свою работу, и поэтому разошлись по домам. Сейчас время 20.57. Понятно, что в редакции уже никого нет. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Гусев. Сейчас я нахожусь в помещении общественной организации наблюдателей Петербурга. Находится оно в открытом пространстве по адресу Достоевская, 34, и мы продолжаем попытки разобраться с ситуацией, которая сложилась во время выборов в это воскресенье. Дело в том, что наблюдатели Петербурга – это общественная организация, она существует с 2012 года, и основная ее задача – проведение наблюдения за выборами и контроль честности и чистоты выборов. А, недавно появилась еще одна организация, она официально зарегистрирована, называется Автономная некоммерческая организация наблюдателей Петербурга, и, соответственно, она учреждена людьми, собственно говоря, которые никогда выборами, ну, с точки зрения общественного контроля за выборами, ну, может, и занимались, но... Общественность, общественная организация Санкт-Петербурга, о них ничего не знают. И общественники, которые занимались выборами, тоже ничего не знают. Соответственно, когда общественная организация наблюдателей Петербурга начинала свою работу на этих выборах, она разослала пресс-релиз. Один из пресс-релизов был отправлен на сайт официальной газеты правительства Петербурга, который называется ⁇ Петербургский дневник ⁇ и пресс-релиз был размещен. Но в этом пресс-релизе контакты общественной организации были заменены на контакты автономной некоммерческой организации. И, соответственно, если кто-то из граждан, прочитав правительственный сайт, ну, сайт правительственной газеты, пытался позвонить и пожаловаться на качество выборов, то попадал он не на то он звонил не в организацию общественные, общественную организацию наблюдателей Петербурга, а попадал на телефоны автономной некоммерческой организации с тем же названием. В результате общественники полную информацию о нарушениях на выборах получить не смогли. Вот. Ну, зачем это было сделано понятно? Сейчас мы пытаемся разобраться, как это произошло на сайте официальной газеты, которая представляет правительство города. Значит, сейчас мы звоним в редакцию газеты «Петербургский дневник» по телефону 386 3315. Один раз мы уже пытались позвонить, там никто не брал трубку, запись имеется. Ну, соответственно, сейчас звоним еще один раз. Еще раз. Добрый день, меня зовут Дмитрий Гусев, я свободный журналист. Скажите, пожалуйста, с кем я могу пообщаться по поводу недостоверной информации, размещенной на сайте вашей газеты? Какая информация? Во сколько была размещена? Значит, в это воскресенье в, на сайте вашей газеты был размещен пресс-релиз, который вам отправила... Общественная организация наблюдателя Петербурга, она базируется на улице Достоевского, дом 34. Но в этом пресс-релизе, э, во время размещения на сайте, были заменены контактные телефоны. И были, установ... то есть были размещены контактные телефоны, которые относятся к совершенно другой организации, имеющей тоже название. Наблюдателя Петербурга, но это автономная некоммерческая организация. Вот мне бы хотелось... Да, спасибо большое. День добрый, я могу поговорить с редактором сайта газеты «Петербургский дневник»? Нет. А что нужно сделать Нет, для того, чтобы... Позже. Я вас понял, спасибо. Вот. Сейчас у нас 12.55, потом они пойдут обедать. Ну, после обеда мы еще раз им позвоним. Наверное, на полный желудок им будет проще отвечать на наши вопросы. Значит, мы продолжаем наши попытки... Добиться истины. И вот сейчас снова звоним в редакцию сайта. Ну, в редакцию газеты Петербургский дневник. Значит, звоним мы шеф редактору сайта Кустовой Марии Петровне. Добрый день, соедините, пожалуйста, с Марией Петровной. А ее нет еще. А когда она будет, подскажите, пожалуйста. Я не знаю, возможно, она сегодня будет долго работать. А она вообще бывает на рабочем месте? Да, да, бывает. И как, как ее застать, ну, чтобы гарантированно? Гарантированно никак. Звоните, может быть, подоставите. А может, вы нас тогда сразу с Алексеем Александровичем соедините? То есть у вас, у вас все сложно. Я понял, спасибо. Ну вот, железные люди работают из дома, на работе иногда бывают, иногда не бывают. И получить от них внятный ответ на вопрос, как произошла такая подмена информации, нам, к сожалению, не удалось. Пока так.